Всем привет, с вами Макс Риск, это Макс Риск, канал Макс Риск Брав. Старт сегодня я расскажу как за спрута сыграть. В общем, ну сначала, перед ролика, подпишись на канал, поставь лайк, с У тебя выпадет то что у меня прям тебе в руки. Честное слово, давай 3, 2, 1, смотрим, у тебя выпадают монеты 46. Э, Джеки, Джесси, ну или гаджет. Вау. О, хотя это вот везет. Так, нужно протестировать гаджет. Хотя, конечно, за спрута, ну, гаджет это веселее. Давайте протестируем. Вот, значит, какой гаджет? А, слизь понял. Я уже тестировал. На чемпионате. Вау, вау, вау. Куда его? Давайте где там эти вот легендарки. Да, они самые тяжелые. Вот гео можно. Говорят, что гео самый крутой, крутой, самый крутой. В общем. Кто не прокачан такое, нужно ему качать. Так, 7, 5. 5 самый слабое МЗ. МЗ самая слабая. А, спрут еще. Спрут давайте. Спрут и качок. Ух ты, 14 тысяч. Потом будет 4 тысячи. 000... 1450. Блин, это будет очень круто. Значит, спрут на ограблением банком. Это не Roblox, это не Roblox, это Brawl Stars. Сегодня я покажу один бах Ну, конечно, он там рабочий, не рабочий. Мы в общем попробуем, если рабочий класс, если нет, он нет, так нет. Но я его покажу. Сегодня гайд идет на спрута. ставь лайк. Ссылочка на канал будет в описании. Это мой второй канал. Значит, на этом канале вы видите Brawl Stars, на дрон канале Max Risk, первый канал по Brawl Stars, значит, эм, так, тебя заблокировать значит, эм, на третьем канале риск старт там будет Зуба зубам игра прикольная тоже, в общем, мне тяжело будет с вами сражаться, я попытаюсь, так, они отступают, так, прикрытие, а, блин, достал, вот умный, смотрите. Слишком уж умный игрок. Так, прикроем. опа она, опа, попался по моему ловушке. О, она вырубил. Отлично, -таки я таки таки могу их вырубать. Ну что там? Все они не проиграли, нет? А, прикрытие! Хоп-хоп-хоп-хоп! Так, так. Хоп-хоп-хоп, вырубай-врубай! Есть! Я докончил. В общем, даже гаджет не показал. Точнее, не гаджет, а суперсилу. Ну, гаджет, точнее, бах-бах. В общем, спру только в защите, как я говорю, в роликах. Но я продолжаю говорить, потому что нечего снимать. Точнее, не от идей. Вот. Поэтому давайте продолжать спрута. Вам просто это нравится, лайки ставите, и все. А мне тоже нравится. Все, пошли. Значит, я в защиту ВД пока. Вот а, так я буду в защите. Так. Ну, что ты прикрываешь, ну? Напугал, вот, блин. Ты сам виноват, сражайся с ними, давай-давай. Так, я хочу МЗ брубать. Рубать. Рубать, а. ай. Давай-давай-давай, Нани, вот на Нани. Просто лишь бы поиграть, она такая, а ня, -ня, ня Вот блин, ставь лайк, если ты не любишь таких хитрых людей. Вот именно Нани, Все, с ними я не буду играть, согласен. Слишком уж они хитрые. Такие... А, сам разбирайся. Блин, у меня шум, ну ладно. Думаю, это не помешает. Так, так, куда пошел, куда пошел, а? Не хочешь меня убить? вот хитрец. Прикрытием. Хопанов, Да я сам мог ее. Вот хитрец, тоже ел, Вот хитрые люди. В общем, вот так нужно дефать, они должны атаковать. Ну, сами виноват, если мы не затащим, то вы сами наваты. Так, вот, прикрываем. Она такая МС э, э, э, э, такая. Ч? Ну ладно. Так, 49. О, мало хочет что-то делать. но если вы умрете, сейчас там такое вам. Ну все на не умерла. Не знаю, ну как так можно проиграть был а врубает. Блин. хитрый Давай, Нани, добивай. Что тоже не можно, да? Тяжело, да. В общем, попадающий Блин, больно же, я ЖМЗ достала. Вы хоть можете забить голову, а? Убить точнее всех. Это было глазгела синий глаз. Наш, да, что, за нас играет, Я думаю, он за нас играет 4 игрока. Вот это да, 4 против двоих. Или против троих. Будет тоже прикольно. В общем, видите, как нужно играть. Думаю нужно тут еще рассказать кое-что интересно. Бах, да, про бах забываем. Так, давайте, качнем его, на да? Нет? Мне это, конечно, хватает, но потом вкачнём его. В общем, бах показываю. Только нужно идти в атаку, а мы так потеряем кубки. Ну, давай сначала поддэпфуемся, постараемся и посмотрим, насколько мы способны. Если вы не умеете играть за фрутом, и вы смотрели этот ролик прямо отсюда, то вы уже поймете А если вы еще до сих пор не знаете, как, сейчас увидите, все будет перед вашими глазами. Как долго игра грузится? Почему так? Потому что, наверное, мы крутые. Вот в чем дело. В общем, ставь лайк на других роликах. Не на этот ролик. Не, на этот, конечно. И на других, конечно, на других. Почему только один ролик? Так, нечестно. Так, здесь. Ждем. Хоп. Вырубаем. Вырубаем. Хоп. Прикрытие. Хо, А, не ждал. Не ждал, френд. А, не ждал. МЗ, я не знаю, как ее зовут. фона Нет, нет, не-не-не-не-не-не. А, блин, убивает все 60-35. Давай, давай, вырубайте. Я постараюсь Так. Так, вырубил, вырубаю. Есть молодцы. Вот видите, как для чего нужен. Он должен со всех тел со всех ног сражаться бесконечно. Единственное странно, это что, челлендж какой-то? нравится challenge лайкос конечно это челлендж так в общем сила конечно потому что сложно стало давайте уже покажу этот бах ну блин ну защиту нужно ставить ну конечно нужно ну вас сначала в атаку это точнее защиту потом уже можно в атаку постараюсь постараюсь блин э пмка джейсси на не блин они реально сильным вообще я тоже иду на на не так так Пошлите сюда. А, блин, меня засекли. Там на ней. Там на они. Блин, так нечестно Нани. Не. Ну, я могу, конечно, вырубить Нани, Если постараться, то да, могу. Блин, ну, на ней. Ну, блин, ты что такая хитрая, а? На ней, блин. Ну, чё за приколы? А, блин, нет, уходи. Реально сильно на ней. Так. Урубай. Тихо, прикрытие. Красиво. Так, тут еще немножко. Давайте добьем это все. Так, меня засекли Плохо дела. Блин, один нар только сделал. 75-76. А, понятно. Вы не атакуете. Ну, сами новаты, ну, что я вам скажу. Неуправляемый какой-то, да? Наверное, раз. Так, сюда прикрытием 86. Так уж что-то не атакуйте, вот как хотите здесь в деф играть. Ну, в общем, уже понятно, что мы проиграем. Всем спасибо за просмотр, мне уже пора. Всем удачи, всем пока.